Привет! И сегодня я расскажу о самых ядовитых змей. Интересно? Так, начнем. Большинство змей не имеет слуха. Но они чувствуют вибрацию. Также яд можно отсосать из раны. Но важно, чтобы в ротовом полосе не было открытых иначе яд попадет в них, и человек умрет быстрее. Если все-таки вас укусит ядовитый змея, вам нужно срочно принять первую помощь. Начнем с копы. Двина составляют составляет 2 метра. Если у копы расслышан капючон, то она раздражена. При укусе копы вспыскают около 7 миллилитров яда. А токсины вызывают с задыхания и остановки сердца в течение дня. Следующая змея – кадюка. Двина -кадюка 65 сантиметров, а живет она 15 лет. Яд у кадюки не очень нападен, но человек появится тошнотой и Следующая змея – тайпан. Тайпан – самая агрессивная змея на мой около 12 миллиметров. Железо содержит до 400 миллиметров яда. От укус у человека вызывает параллель дыхательных систем и нарушение сфертовости крови. От этого яда можно умереть всего лишь за 12 часов. Также тайпа находится в Австралии. Ну как вам? Если есть вопросы, которые хотели бы узнать ответ, то пишите в комментариях. И если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Всем пока!